с за волонтерскими движениями, которые за год а, сильно изменились, а, специализировались. Вот об этом а, вот, год прошел, год а, непростой. А, Хотели поговорить с нашими волонтерами, которые сейчас целенаправленно а, занимаются проблемами переселенцев. Это Алексей Алмазов, вице-президент по гуманитарным вопросам Всеукраинского объединения объединение украинских рубежей, Евгения Эльвенштейн, координатор а, и руководитель адаптационно-культурного центра «Акцентр». Можно. Ну, о волонтерском движении и о том, что ставят перед собой, какие вызовы возникли за этот год перед волонтерами, которые помогают переселенцам? Если в начале движения, это была большая волна, очень большая волна выездов, переселенцев в Харьков и другие города, в первую очередь мы закрывали самые насущные потребности, это потребность, Питания, э, в питании, в какого-то жилья, первичной медицинской не в одежде, потому что зачастую люди уезжали только в августе в шортах, в футболочки в футболочке и с паспортом, в лучшем случае, если паспорт еще есть. С просроченным паспортом. Да. И помогали оформлять документы и так далее. То есть сейчас, Последняя волна серьезная выезда была в Венурии февральне это была флакуация Дюбальцев, которая уже проходила более организованно, на полу государственных таких висях, потому что государство все-таки мешалось в этот процесс и стало помогать хоть чем-то, хоть как-то, хоть чуть-чуть. Как как Были созданы пункты, куда вывозили людей, автобусы, ну, какие-то славянские, травматурские, Сейчас э, основная, основные усилия волонтеров направлены на адаптацию людей к жизни в другом городе, в другой среде, в э, э, нахождении работы, в помощи э, получения социальных пособий, восставления своих прав, помощи в интеграции в сообщество, в то, которое не приехали, потому что это всегда другой город, всегда другие люди друг традиции, другое отношение к жизни и перегородина трудов. Ну да, здесь очень большие сложности. все плохо ой как у меня все плохо и все назад поэтому ну, это, это, как это... это зло и это, это, это очевидно совершенно это мы видим на своем опыте и на опыте там других стран в общем это, это не годится и с этим надо то есть человек должен жить своей частной жизнью самому самому отвечать за свою выдвое. То есть понятно, что это вынужденная мера, и спасибо тем, кто там лагере Ромашка, который не принял переселенцев, соответственно, свою семью, собственно, и э, тому, что появился этот модульный городок, в котором живете, который действительно самим было бы очень и очень сложно находить себе жилье. Но по, по возможности со всем этим надо, все, все люди должны жить в нормальных человеческих условиях. И так, когда они сами отстраивают какую логику своей жизни, понимают свои запросы, свои возможности, со соизмеряют это, ну нельзя вот жить, питаться тем, чем тебе тебя, тебя приготовят с то есть это неправильно. Да выключают из контекста нормальных всяческих отношений. Переходят в контекст э, такого профессионального переселенца. Да, профессионального бизнес А вы кем работаете? А я работаю переселенцем. Мне все должны. Это тоже неправильно. И вот э, Евгения была Грузия Грузии, там есть. Посмо Посмотрела на 23 года переселенца, третье поколение, а мы переселенцы. Мы переселенцы, а, мы беженцы, да. мы беженцы и все тут карауль. И, ну как бы это было в 90-е, когда, говорю, в Грузии было не то положение для того, чтобы там, государство могло как-то этим заниматься. Чувство было не до того. Люди самозахватом э, занимали какие-то помещения, в том числе непригодные для жилья, там, в промзоне. И живут там из поколения в поколение. Им становится это удобно, потому что вот сейчас есть программы, они в эти программы попадают. Если ты переселенец, ты в них попадаешь. Если ты уходишь оттуда, ты сваливаешься с этого и должен опять отстраивать самостоятельную жизнь, я тоже как бы подсел на эту игру, это очень тяжело, лучше в это не заходить. Выгребаться из этого очень сложно, поэтому всем, кто задавал нам этот вопрос, из международных организаций мы пытались убеждать как могли, что... Лучше не надо, вот лучше не надо компактных поселений, лучше не надо модульных городков. Ну, в тех случаях до нас не спрашивали, но нас это станцию Харьков, скажем так, изначально, как бы это мы сейчас разделились на два направления, но как бы, начинали мы вместе со станцией Харьков, украинские ВПЖ и станция Харьков работали совершенно не на фронтах, мы как бы принимали этот вызов когда людей реально надо было спасать, это вопрос жизни и смерти. Да, модульные модульной это вопрос действительно жизни и смерти, да. когда идет очень большая эвакуация, и людям вообще а не жить, жить ни не на вокзале, а жить -нибудь, чем -нибудь. в центре, то есть в где есть постель, есть еда, есть крыша над головой, есть тут какое-то тепло, типа, какая-то защита. Но это очень временная мера, она не может быть это нужно важно понимать. Мы сейчас пытаемся да, оснастить, например, ту же ромашку, потому что мы не знаем, что будет. А если возникнет ситуация, при которой опять нужно будет... У нас есть, по крайней мере, запас там в на 300 мест. Поэтому лучше пусть там будут кровати с матрасами, да, в случае чего, чем, чем их не окажется. Вот на следующей неделе мы завозим до 200 матрасов, и, на этом быть как-то привыкли в порядке. вместе со станцией Харьков начинали угу. и, и вот, немного угу. систематично рассказать, куда все ушли, какие направления, как это Какая... жизнь да, могу рассказать. -то, а, ну, то есть мы не то что, ну, ну, можно сказать, мы, мы были из тех, кто начинал станцию Харьков. То есть мы с самого начала вместе работали с Европаловым, с тем, кто сейчас остался там, и уже как бы с ноября месяца было понятно, что есть люди, которые уже выбрали Харьков, и для них, с ними нужна другая работа. Это люди, которые уже как-то остались, как-то здесь э пристраиваются к жизни, с ними нужна работа как бы не экстренная, а более длительная, более как бы, э по конкретным вопросам. И это и начало происходить, то есть там, то есть, на станции Харьков заработал, HR, юридическая служба и так далее, то есть, и психологи с самого первого дня, но, как бы, но это уже Алексей сказал, что психологическая работа сначала выглядела так. Вот прямо здесь на пункте выдачи гуманитарки случилась истерика у взрослого или у ребенка. Срочно психолога, караул, скорая помощь, спасите, спасите, помогите. Как бы сейчас это, такие ситуации тоже есть, но они, слава Богу, слава Богу, реже. Но это не значит, что нет проблем. Проблема уходят вглубь. И как бы с ней уже с другим это доработает. Так с каждой проблемой. Просто на психологических это очень хорошо видно. Вот. И там с ноября месяца уже где-то было понятно, что нужно Работать не только как волонтерская инициатива, но и как общественная организация. То есть работать с международными партнерами не, не только за счет. Ну, мы 3-4 месяца жили за счет ресурсов гражданского общества. Только за счет того, что люди были готовы, чем люди готовы были поделиться с людьми, находящимися на в людей. И до какого-то момента это хватало. Но там большая волна эвакуации, и все нас захлестывает, мы понимаем, что мы с этим не справляемся. И тут начали появляться международные организации, готовые делать с нами уже как с общественной инициативой, способной стать общественной организацией, делать какие-то совместные проекты. И Тут появились украинские рубежи, которые оказалось, что уже э, зарегистрированы аж в июле э, как, организация, и, мы как организация, которая и планировала свою деятельность, сразу как организация, которая предоставляет административную юридическую поддержку волонтерским организациям. Когда мы увидели, что происходит в волонтерском объединении, мы еще поняли, еще что во мы, да, еще во время Майдана, сразу после Майдана начали появляться с Крымом стали появляться первые волонтеры, да, это там в основном в Киеве, во Львове, и так далее, куда поехали люди из Крыма. Мы поняли, что у них начнут возникать проблемы. И проблемы будут с заходом налоговой, прокуратуры и так далее. И так далее, и так далее. Нужна просто какая-то юридическое лицо, какая-то экономическая база, чтобы когда они приходили, говорили, ребята, смотрите. У нас все четко мы работаем по закону. Это, потому что у нас, например, есть такая статья руководства и агитированной общественной организации, которая предусматривает ответственность, за голову преступление. Поэтому, чтобы пока государство не цеплялось к этому, но в любой же момент у нас может проснуться. Вот, поэтому мы зарегистрировали такую организацию и выступили с такой инициативой на форуме Хайка, которая была в сентябре что мы готовы предоставлять такую поддержку по поддержке такую поддержку, мы предоставили для станции Харьков в начальной потом мы зарегистрировали в выделительный фонд станции Харьков, И мы помогаем в этом. Вот там, где у нас есть отдельные подразделения, они сейчас есть в семи по-моему, областях, там практически все, всем людям, которые входят в наше подразделение, мы помогаем зарегистрировать самостоятельно. Наши юристы помогают составить устав, там, выбирают совместную формы и так далее. Мы не, не тянем для себя одеяло и не хотим быть монополистами, потому что мы хотим способствовать помогать людям. А иногда, например, некоторые программы бывают только местные. А мы все украинские объединения. Нам говорят, ребята, вы не можете участвовать. Ну тогда есть у нас местная организация, которой мы помогаем. У нас сейчас Еще со станции Харьков мы разошлись на одном заголовном вопросе. Потому что станция Харьков сказала, что мы работаем только Харьков, Харьковскую области. А мы все украинское объединение. Мы не можем замыкаться только на Харькове и Харьковскую области. Мы работаем сейчас в Донецкой и Луганской области. Мы работаем в Запорожской области. Мы работаем в Непропетровской, в Одесской, в Черновицкой областях. Там у нас проекты и программы. Я думаю, что мы будем расширяться. Есть еще желающие, из Ботаска, области, Сумской. У нас появились постоянные партнеры международные, с которыми мы можем напрямую сотрудничать. И очень серьезно. И появились серьезные программные проекты. И какое-то самое главное, что для нас важно, наверное, какой-то авторитет среди международных организаций и тех, Первый проект, который мы пошли сделали по обход принятых традиций, это был проект международной организации «Миграция», организация самозанятости, там условия организации для организации было сочетание не менее 5 лет. К нам обратились доноры. которая была тогда полгода, взяла этот проект и реализовала. Что, да, доноры к нам обратились, сказали, что мы закроем глаза на это обстоятельство, потому что мы видим вашу работу и сейчас у нас опять проиграет такое условие. Нам тоже говорят, что ребята пишите, заявляйтесь. пишите, заявляйтесь. Мы видели, как вы работаете, мы видели, как, что у вас получается. Я надеюсь, что мы этот авторитет не растеряем. У нас есть возможность, и мы же, когда приезжаем куда-то, в место, где мы никогда не были, а там нужно реализовывать какую-то программу, нас просят, а попробуйте вот там что то Мы в течение... Мы находим там контакты, контакты славы, партнеров и так далее. Люди э, везде есть, потому что они просто в одиночку работают. Зачастую, маленькие, они все работают в одиночку. Им оказалось... очень тяжело казалось, что Украина не такая уж большая страна, как нам казалось, и через третий-четвертый рокопожатие найти волонтеров в любом городе Украины реальность, то есть, ну, это и на опыте станции Хайтам, когда срочно нужно где-нибудь нибудь Ивана Аннафранковский поселить семью, которая вот туда едет, и сейчас ее там надо встретить, это можно сделать, это можно сделать за несколько часов, и это действительно фантастические вот такие чудеса нашего я еще два слова про станцию Харьков. Вот Лёша говорит, мы разошлись на том, что, но ну, после того, как мы разошлись на этом и на том, что ну, нам казалось, что очень важно делать какие-то проекты с международными фондами, но это же длительный процесс. И отчасти я понимаю, почему вот это вызывало раздражение, потому что все эти проекты, к тому моменту, когда приходят средства на их реализацию, Нужно уже писать новую, потому что ситуация опять изменилась, время прошло, и запрос уже вызов совершенно другой. И людей надо было кормить, одевать и трудоустраивать сейчас, а не тогда, когда приедут проекты. Но мы эти проекты брали, брали на себя какие-то грантовые обязательства, и мы пошли их реализовывать украинскими рубежами. Но станция Харьков взяла аж целых два юридических лица. У нее их теперь два. Благотаительные фронты, общественная организация. И они реализуют кучу проектов, работают с международными организациями. Все это делают. Все это происходит. И как бы, я сейчас не вижу никакой принципиальной разницы в том, что мы делаем. И э, они говорили, что они будут работать только вот, очень наставленные мы. Что они, их интересует Харьков и Харьковская область. И сейчас у них есть проект, в котором, э, или, или все равно, например, область. Область, область, область, Кайковская область, да, они вовсю сотрудничают, открыли несколько каналов центра, презентовали, да. Это очень-очень и, и, очень сильно и, радует и, нас. И все, и все движется в таком направлении, в котором надо. Почему, сейчас я скажу, это важно, почему нам кажется, что это очень важно. Потому что мы, сидя в больших городах, вообще не представляем себе ситуации которая происходит, чуть-чуть отъехал от окружной дороги. И благодаря вот этим вот проектам, которые мы реализовывали, в частности, проект по самозанятости, который тоже был в нескольких э, областях э, районных центрах Харьковской и Беларусской и, области, вот. и Мы посмотрели на то, как живут люди там, какие потребности у них там, и переселенцев, и не переселенцев. Это очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Если большие города, там, вроде Харькова, Одессы, Днепропетровска, Киева, в состоянии, как бы гражданское общество в состоянии скинуться на переселенцы, условно говоря, то в какой-нибудь Волокле ситуация совершенно другая. Им нужна помощь. Вот то, чем мы занимаемся сейчас, мы то, что приносят нам харьковчане, собираем и отправляем в область. Потому что там действительно все, что здесь как бы считается, уже там рассматривается как не очень хорошие вещи. Люди уже этому не очень радуются. А там это все совершенно востребовано, и совершенно необходимо, потому что просто. Но ничего нет в ну, ну, всяких депрессивных областях, где проблемы с работой и для, и для постоянно живущих людей. Ну, все гораздо сложнее. И это очень Мы провели очень серьезный мониторинг, реализуя программу поддержки. Теш-форенд – это деньги на аренду карточек с польским центром. Она сейчас реализуется на карточке. Мы выданы польского банка. Это не решает проблему аренды. Аренда выше, но хоть как-то помогает семье продержаться и в чем-то жить. Мы реализовали ее в основном, ну, в маленьких городах. Это Харьков, Чугу, ну Харьков немного. Это один райончик. Да, один районе Жень у нас был. Это Чугу, Балаклей, Изюм, Бабоград, Днепропетровской области. И там такой есть Першатра, Это еще 50 камеров. И чем дальше, тем ужаснее условия жизни. Когда бабушка живет ну, с внуком э, в доме земляным полом, э, который не утеплен никак, и им не хватает даже на еду, и говорит, а чем вы будете ужинать? Мы ну, тут водички с сахаром намешаем и поужинаем. Это просто, это кошмар, это ужас. И э, мы вот сейчас по результатам проехались. Всем заехали каждому домой, каждому 500 человек, квартиры, 550 570 570. карточек в четырех областях, мы каждому заехали домой, поговорили, посмотрели на условия, провели исследования. и по результатам у нас, по-моему, 92 человека, 92 семьи, которые нуждаются вообще в специальной поддержке. Там нет возможности работать никому работы нет из-за того, что ну, просто нет Маленькие ну, дети, бабушка маленькие, мама с детьми кто будет работать. Кто мама, дети, вами, да, кто будет работать? Там, ребенок инвалид, и там, мама и бабушка, кто из них будет работать? Ну, такие ситуации, в которых помощь совершенно необходима. И им тяжело было и в тех местах, где они жили до того, когда это еще и нужно снимать жилье, просто тяжесть усугубляет. И то, что наши волонтеры зашли каждому в дом и увидели своими глазами, как живут люди, я считаю, что это просто очень важно. И спасибо по себе, что это возможность. Такого мониторинга у нас была. И это совсем другое, чем когда люди приходят на пункт гуманитарной помощи, и они все как бы на одно лицо. Это очередь. Это 300 человек в очереди стоят. Они все одинаковые. Кто-то молча там вообще там ну, ни, ни слова не говоря, все это проходит, уходит, и никакой психолог никогда не поймет, какая у него проблема. А здесь вот, на вот этом вот срезе, на 500 человек эта выборка неплохая, это, конечно, не те тысячи десятки тысяч, которые живут у нас в париками, но это именно выборка, по которой видно, ну вот если среди 500 человек почти 100, Находится в крайне тяжелых условиях, можно себе представить, сколько вообще человек у нас живет так из официально зарегистрированных переселенцев. Да, я предлагаю в процессе. Не, не, не, вопросов еще дополнить то, о чем вы сказали. Точнее, вопросов, вот о какой сумме идет речь на карточке. 62 доллара. Честь два доллара. Ну, это через Да, ежемесячно. На пол О, да. Да. Каждый месяц на карточку зачисляется 62 доллара. Э, ситуация мониторится. И если люди э, по тем или иным причинам... выпадают э, Ну Я да. Выпадает да. из этой программы. Ну, к сожалению, такая ситуация, которая нас очень печалит, но по условиям... Программа CashFriend, если у людей улучшается жизненная ситуация потому что они перестают нуждаться, если выплачиваться сумма, она идет тому, кто больше нуждается. Нас очень беспокоит, очень беспокоит ситуация, что, возможно, это будет плащать обман. не то, что обман, а не, ничего. Не, да. лучше ничего не делать, а то еще тысячу потеряли. Да? Я не буду искать лучшую работу. там. Вот по вашему наблюдению, как долго можно пребывать в статусе переселенца, чтобы это было не опасно, чтобы человек не привык зависеть от выплат, от жилья? Я думаю, что это статус временный. Да, Наше законодательство, наши постановления, которым руководствуются все службы с переселенцем 505-509, не определяют время, до которого этот статус временных мы переселенцев там будет. Большой ошибка. Если что-то объявляется временным, должно быть указание времени. Потом оно может измениться, если изменятся обстоятельства. На это время должно быть. На сколько времени? На, на полгода, на год? Студент, который приезжает друг в другой город учиться, он в ну, Харьков, например, становится харьковчанином через год учебы, в тот же день, когда поступил в институт, или когда? Что такое временные переселенцы? У нас вот сейчас в во центре... Ну, это наш кусочек украинских рубежей в Харькове, это наш адаптационно-культурный центр в собственно говоря. Этими людьми мы все эти программы делали. У нас, наверное, сейчас людей, приехавших из Донецка Луганской области, больше, чем харьковчан там работают. И они переселенцы? Или, они не... Или... Или кто? Или они харьковчане? Они сами оказывают помощь. Ну, кто они теперь? То есть одна девочка из наших волонтеров сказала, я, говорит, ужасно. В самом начале очень билась против слова беженцы. Мы не беженцы, мы временные переселенцы. А теперь меня это не устраивает. Я себя чувствую харьковчанкой, которая приехала год назад. Ну, год назад, но ну, мало ли с кем не бывает. Вот, вот как-то так. Но это люди, понятно, что те, которые работают с нами, это люди глубоко самосознающие и по самостоятельному своих действовать и, да, и с ними ним по-другому, да. То есть, в принципе, нормально, что городские власти, например, для тех, которые живут в модульном городке, определяют какие-то сроки, чтобы да. люди чувствовали, это что… это очень они... правильно, это очень правильно. И, насколько я знаю, сейчас вот и в «Ромашке», в которой очень долго держались за то, что мы тут никому ничего, никаких условий не ставим, это наш общий дом, все такое, тоже понимают, что <свят> сроки должны да, сроки должны быть и условия должны быть, потому что иначе получается вот этот феномен социального сиротства, когда, во-первых, государство мне должно, а во-вторых, э -э -э, я самый бедный, несчастный, никому не нужен. И все это в одном комплексе. -то. И можно ли уточнить в связи с этим сиротством, вот как в аргоцентре э -э -э, вы помогаете? чего? Я знаю, что у вас очень много мастер-классов, не понять, для кого они могут и прийти хоть ковчане, или это только переселенцы, лагерь для деток, да? да. А Мы ну? э пишем у себя на двери в разных других своих ресурсах, э помощь э гражданам Украины, пострадавшим от военных действий. То есть осчитаем а э гражданам Украины пострадавших от военных действий, все население Украины. Поэтому мы не имеем ничего против того, чтобы к нам приходили на мастер-классы, на тренинги, и даже в детский лагерь приходили дети-харьковчане. И не только в том случае, если их папы служат в АТО или у них какие-то проблемы, но и просто потому, что они хотят в этом участвовать. Ну, в принципе, конечно, мы как бы, фокусируем свое внимание на переселенцев и делается это именно ради их адаптации. Вот, скажем, у нас в первой смене лагеря было э, на 10 детей, э, 6 переселенцев, 4 польковща. Это вот такая пропорция, ну, может быть, 7 и 3. Это еще лучше. Ну, там так получилось. Вот. Это та пропорция, которой бы нам хотелось бы придерживаться. И мы стараемся, чтобы было так. И мы приглашаем и в наш лекторий, и в наш компьютерный класс, который вот-вот откроется у нас наконец. Да. Ну, у нас были компьютерные курсы, но на других площадках, которые нам там предоставляли наши партнеры. Очень Например, интернационного Очень интересно, вот дискуссионно. когда у нас дискуссионные педагограды предусматривают дискуссию. Как относятся к проблеме переселенцев, как относятся к карьовчане, у нас бывают и военные, как относятся люди, которые воевали, у нас бывают иностранные граждане, как относятся иностранцы ко всему этому. И вот это столкновение взглядов, они даже не смотрят разное кино. Они да, видят очень разные. интересный киносеанс, молодые ребята, которые были проездом дружим очень плотно сотрудничаем с Южным постом. Вот там на Южном посте было шестеро ребят, которые ждали поезда. А у нас был э, киносеанс, мы смотрели «Убить дракона». У нас там были переселенцы, ковчане наши волонтеры, э, ребята, едущие из АТО в свой город, в Чернигах. И вот у нас получилось такое интересное обсуждение. Такие вещи бывают не часто, когда действительно вот такой вот спектр. Вот, но это было очень интересно. И ребята молодые, которые видели этот фильм в первый раз. И это было очень ну, Это было очень интересно. Вот. Но в принципе мы хотим... как бы Очень важно, чего еще нет у переселенцев, кроме того, что у них часто нет еды, одежды, документов, жилья и работы. Еще у них нет социальных связей. Они приезжают в чужой у них там есть один тот родственник, к которому они едут в лучшем случае. А бывает так, что это не родственник, родственник, родственник а родственник родственника, знакомый знакомый и так далее. И все. И этим они тоже очень сильно проигрывают нам. Вот, если говорить там, о какой-то жизненной конференции, они сразу оказываются как бы, в проигрышных условиях. И вот то, почему мы очень хотим, чтобы к нам приходили и харьковчане, это то, что мы хотим завязывать эти социальные связи. Это вот та проблема, которой у наших волонтеров нет. Да? Вот у наших волонтеров переселенцев, а в этой проблеме нет. Они вписаны в контекст Харькова, Они а харьковчане. Особенно у нас есть несколько ребят, которые у нас, у нас возят, скажем, это люди со своими машинами. И они объездили уже весь Харьков за этот год. Для, для них Шоу, они его лучше знают, потому что острее воспринимают, чем многие харьковчане. Ну, дети, то есть у нас же, как бы по ЮНИСЕФовскому проекту, мы у нас внутри от центра, как бы работает центр поддержки семьи. И это в основном, как бы ЮНИСЕФ в основном концентрируется на детях и членах их семьи. И у нас поэтому там куча детских программ, вот все дневное время отдано детям. Вот у нас, вот сейчас мы вообще делаем этот детский лагерь, мы долго... Говорили с Юнисефом о том, что нам бы надо было бы немножечко финансирования под такой лагерь. Но финансирование не наступило, поэтому мы изыскали внутренние ресурсы. Все-таки такой лагерь делаем. Тем более к нам пришла Оксана Гоман, прекрасный опытный педагог, преподаватель английского языка. И у нас лагерь с английским уклоном. Вот. Ну, вот. На, кстати, На, кстати, с, ну, как бы мы берем по времени или а. с 10 до 5 вечера. причем мы утром? Так это вообще можно. Вообще с 11 до 5 можно привести утром. Но мы все-таки ставим условия до 4 часов. А. Потому что здесь у нас как бы образовательная программа, комплекс. Мы представляем себе, чем будем заниматься каждый час с этими людьми. А так у нас работает детская комната, она у нас работает всегда. Она работает на всех пунктах гуманитарной помощи станции Харьков. С самого первого дня ее появления, с самого первого офиса подарочка, есть комната с игрушками, куда приводят детей. Это всегда просто, иначе не бывает. И здесь у нас тоже отдельная детская, в которой игрушки, ковер, это классика жанра. А тут у нас еще и беседка с домиком и сухим бассейном. Очень удобно вот в этом нашем помещении от центра на Красноктябрь 132. Есть дворик с беседкой, полностью закрыта, ограждена от Там замечательное место для детских и для игр, и для мастер-классов. У нас сейчас происходило совершенно вот, две недели назад, совершенно потрясающая вещь. Юнисеховский проект, кино ну, на, на одну минуту. Это приехали мастера американцев. Мы едем а, в другую А, даже из курмы сидел. Да, это вид из курмы. Вот. Э, Киношники. Э, у нас было 22 ребенка. Это очень много для нас, очень небольшое помещение, небольшого помещения. Но размером, допустим, трехкомнатную, четырехкомнатную квартиру в среду. 22 ребенка, 20 из Харькова, 2 из Святогорска. Еще 10 взрослых волонтеров и вот мастеров, которые приехали к нам с этой программы Четыре дня обучали сначала взрослых, ну пятый день они обучали взрослых, первых наших волонтеров, а потом вместе с этими взрослыми детей снимать кино. Дети написали, каждый из 22 детей написали свой сценарий. И, э, и сняли фильм, 20 из них получились. И э, вот если вы зайдете на страницу Юсофи и посмотрите кино на одну минуту, посмотрите фильмы наших детей, они невероятно пронзительные. И там, ну, может быть, если с 20 парочка слабых, остальные все совершенно шикарные. Я просто вот, э, ну, совершенно честно это говорю, очень хорошие. И никто не, ну, то есть взрослые, которые не были задействованы во всем этом процессе, процесс был великолепный. У нас был пчели на улице, детские, просто эти четыре дня, это был восторг. Дети заняты очень конструктивным процессом, так счастье просто смотреть на все это. Взрослые не верят, что дети это делали сами. Дети действительно делали сами. Конечно, их взрослые редактировали, и очень многое сделано монтажом, чтобы как это все доведено до, до такого на товарного вида, но там было полно детского творчества. То есть они написали не по одному сценарию. это один сценарий, их утвердили. Они сидели все в беседке, во всех комнатах, они писали у нас была закрыта, тихо идет запись музыки, то есть там кошмар от центра детьми в помнах. То есть всем взрослым поместиться было некуда. Взрослые переместились в тренинговый центр, ну, в соседнее наше помещение, у нас их два. Один конкретно под брат самозанятости, потому что там тренер да, говорят, взрослый. Не и только у нас, захват... они захватили здания НЧС. Где... Да, да, они посмотрели в кухне-курты ресторана, где они снимали там какой-то сюжет. Мечту, там был сюжет фильма «Моя мечта», один из вариантов «Моя мечта». И вот парень, юноша лет 14 снимал кино о том, как, что он мечтает быть поваром. Для этого ему нужна была настоящая кухня. поэтому они договорились с какой-то кафешкой и снимали там, как он варит макароны с сыром. То есть ему предоставили для этого все. В общем, это фантастическое было. Мо, моя дочка ехала бегом на головной велосипеде и везла вышиванку, потому что другому ну, одной девочке нужна была вышиванка для ее фильма Срочно, мы срочно искали вышиванку. То процесс был совершенно творческий, все были в этом увлечены, очень было хорошо. И результат очень интересный, я всем рекомендую посмотреть вместе. Здорово. Мы видим, что у них в голове. Я, честно говоря, на просмотре я спрашивала у организаторов, скажите, вы им говорили, что нужно снимать, что, вы, что тем, тема должна быть связана с вами и с миром? Нет. Тема вообще называлась Дети мира. И там много должно было быть отведено сюжетом о мечтах о будущем. Но дети просто продуцируют это, там, там, процентов 60, наверное, фильмов вот об этом. А вот это их ситуация. Звонок бабушки Луганск. И наш волонтер, наш администратор играл эту бабушку. Это была ее премьера. Ну вот, вот такие вот вещи. А сейчас у нас английский лагерь, это тоже очень весело, потому что они там поют песенки, танцуют, смотрят английские мультики и ездят. Ну, то есть вчера они ходили на экскурсию в исторический музей, завтра поедут в Лугопарк Фельдлана. В общем, мы везде, где нам предлагают, дают возможность каких-то бесплатных экскурсий, потому что платить еще за экскурсии нам уже совсем нечем. Мы стараемся детей туда обязательно отвезти. Вот планетарии – это наши просто такие невероятные партнеры. Мы уже, наверное, не знаю сколько детей. Мы каждую субботу, месяца с февраля, наверное, каждую субботу собираем группу там, от 15 до 25 детей, и, и они бесплатно имеют возможность пойти в Планетарии. Я считаю, что это прекрасно, потому что Многие родители тоже с удовольствием туда идут. И, и, и мне рассказывали мамы, что они мечтали попасть в Харьковской планетарии, но они же не харьковчане, у них нет Луганской планетарии. Для многих удивительно, что это такое, что это такое. У нас да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про лагерь Ромашка. То есть вы говорили, нужны сроки устанавливать на данный момент, там, как бы, какое количество людей проживает, или будет выселять либо они сами, и выселять с вами сами. Смотрите, я расскажу про Почему? то, что не да, вали... я хочу сначала, прежде чем Леша начнет рассказывать, я хочу все-таки сказать, что это бы все-таки имело смысл задавать хозяевам и лагеря. Всего этого процесса Володя Рожкова Оксане, потому что мы можем рассказать об этом, как их партнеры, и как наблюдающие, каким-то образом участвующие в этом процессе, но все-таки это вопрос к ним. Теперь, Леша, да, это вопрос э, к ним, и это очень важно, потому что э, мы должны разделить да, лагерь, ромашка, где находятся дети сейчас там, да. смены и так далее. И э, место компактного поселения. Вместе компактного поселения осталось чуть больше 20 семей, которым очень тяжело, мы часть России и центром вот этой программы конечно, помогла найти постоянное жилье для некоторых людей, некоторых семей. И мы хотим предпринимать усилия для того, чтобы и дальше продолжать. Мы провели исследования проблем, пока рано говорить о результатах, потому что мы их не обобщали читали. So, не это, нет, анализ, анализ этого еще не закончен, поэтому что-то вывести здесь. и сказать, но я думаю, что проблема в принципе решаема, но я еще раз хочу подчеркнуть, что места компактного поселения и такое, такая вещь, как Ромашка, это очень важный ресурс и очень важный для нас, чтобы он был, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация, мы не знаем приведет, к сожалению, нашей политике, наши отношения и с этой войной. Возможно, нам еще очень сильно пригодится. Хотелось бы, чтобы этого не случилось, но так или иначе, резерв должен у нас быть. Это очень важно. Скажите еще, просто будущие проекты, либо действующие сейчас, когда могут еще люди обращаться, и как им попасть? Какое-то анкетирование, вот, например, как с картами, как люди попадали в эту программу, ну, какой-то отбор был, или они обращались в ваш центр, как вот, процедура как проходит, какие проекты? И сейчас давайте разделим эти вещи. Сейчас у нас есть программы, действующие в акцентре, это тренинги, мастер-классы, образовательные программы, на них... Мы, у нас открыт набор, на, ну, кроме тех групп, которые набраны, там старше, у нас еще четыре взрослых группы английских набраны, одна закончила, ну, две группы закончили свою работу и будут набираться заново. Вот эти вот новые, у нас открыт набор там, на английские группы разного уровня. А, а, есть программы помощи. Программы помощи появляются тогда, когда появляется Проходим возможность реализовывать. Вот, появились польские фонды, этот PCP с этим своим предложением. под вот это уже, вот, это Леша узнает лучше, я, я, я расскажу. У нас э, работа идет в зависимости от проекта, да, который мы реализуем. Поэтому, если у нас есть какой-то проект, ну, вот, у нас был проект международной организации миграции по за самого начала, где мы проводили тренинги для людей, которые хотят основать свое дело, заниматься своим делом. Либо повысить свою профессиональную квалификацию. Да. мы, мы, очень мы очень туда людей приглашали через, через углублю хайка, через различные... Тогда мы сами выходили и давали объявления в социальных сетях, в интернете, что желающие участие в такого рода э, проекте, э, пожалуйста, подходите, записывайтесь. Что касается э, проекта Cash for Rent, то там была ситуация следующая. У нас есть база э, переселенцев. Э, и так как эта программа касалась, мы повезли в этих еще живущих в местах, мы просто шли обзвоном. И связали с социальными службами э, в этих районах, просили их, если у них есть сложные нас готовы рассмотреть и так далее э, участие. То есть это не было каким-то объявлением «приходите, записывайтесь» и э, э, еще что-то. Это была э, наша инициатива, мы искали людей по тем критериям, которые у нас есть, которые отличают тем критериям, потому что практически все ну, везвимые категории, да, все есть в базе, так не иначе наблюдается, поэтому здесь мы должны следить. Если у нас будут еще какие-то программы, а я надеюсь, что они будут, то мы тогда будем смотреть, как будем привлекать людей к участию. Каждый раз это ставится к вопрос, потому что ну, сейчас у нас происходит, заканчивается, продолжается, но закончится в сентябре, в начале сентября дистрибуция медитарной помощи по запорожской арене. Порожье Мелитополь-Бердьянск в, в вот. Там уже балансированные э, организации, которые привлечены к реализации этой программы, они сами решают вопрос, кто будет получать эту помощь. Правда на пунктах вытащили и приходят, и мы не ставили каких специальных условий по поводу того, что это однократная помощь, неоднократная помощь, потому что Однократно, это важно, когда люди только выехали. А да, есть люди, которым требуется просто поддержка. И однократно там это продукты питания. Хорошо, а вот, например, школьные наборы. Ну, Надо всем школьникам. Там, кстати, очень хорошие школьные наборы. Там чуксичок, который катится, наверное, классом до 8. И в нем не только тетрадки, ручки и все прочее. Там еще есть такое большое отделение для мамы. Где стиральный порошок, шампунь. Отмыть, постирать, одеть к и отправить в школу. И это вот сейчас они будут выдаваться где-то с 10 или 15 сентября. Начнем выдача, потому что мы решили старт такой выдачи поближе к 1 сентября, чтобы это потом у нас не возникло проблем, что дайте, дайте, дайте там на базаре сейчас у меня это пупят. Поэтому, все зависит, каждый раз это в конкретном, в каждом конкретном случае это по-разному. Я надеюсь, что мы подали заявки на несколько программ, серьезно, пока мы не получили подтверждения, мы не можем о них говорить. Я надеюсь, что мы решим вопрос привлечения людей, которые нуждаются в помощи. Это нас очень важно, чтобы помочь дошла до тех, кто в ней нуждается, а не тем, кто за ней пришел. Потому что есть куча людей, мы обнаружили в беседах и по, по нашим данным, по нашему учету, что есть куча людей, которые даже в социальном не, не получают прав И когда мы спрашиваем, почему же вы соседи, соседей, у друзей, Да, очень и очень, но они не придут никогда. Ну, а мы хотим, чтобы к нам пришли, потому что а мы хотим им дать, условия Вот для той помощи, которую мы как акцент предоставляем, которая просто от нас, мы не требуем справки прислать. Для того, чтобы участвовать в наших курсах, мне нужна справка пересняться. чтобы ходить на курсы английского или на компьютерные курсы, которые, надеюсь, у нас все-таки с сентября будут работать. Вот. Не нужна никакая справка, нужно желание прийти и заниматься, и делать это регулярно. Для того, чтобы привести ребенка и к нам в лагерь, и к нам на детскую площадку, никакая справка не нужна. Справка может быть нужна или какие-то условия, если это условия, скажем так, работодателя. Если какому-то международному фонду необходима вот такого вот вида отчетность, тогда мы вынуждены Есть. принимать да. это да. слова. У нас нет другого выхода. Это два донора, кто работает только с переселенцами. Да. По, по, по своему положению, это международная организация миграции, потому что они только с этим работают, и управление э, верховного комиссара по делам беженцев. Они не могут работать не с переселенцами, потому что они занимаются именно переселенцами. А у всех остальных а, правила скажем, нет. Ну, же в Юнисефовской программе мы даже в отчете пишем количество непереселенцев, количество харьковчат, которые пришли через.. И сей, для них это важный показатель, чтобы они участвовали. Они тоже понимают, что это создание социальных связей. А для детей это вот, вот, вообще критично очень именно налаживание связи с местным жителями, потому что в школе, или в классе бывают очень разные вещи. Иметь тыл, иметь друзей, иметь вот такой вот клуб по интересам, куда можно прийти заниматься каким-то любимым делом. И там, где у нас слоган как центра, дом там, где тебя ждут. И вот мы пытаемся именно вот, вот, вот это вот реализовывать. Для нас это очень важно. Когда мы изучали проблему да. школьную, школьных взаимоотношений, потому что в некоторых школах детям было враждебное отношение среди детей. Ну, не враждебное, Далее. Мы обнаружили, что любые кружки по интересам – это неравенство. Да, там важно, что ты умеешь в этом. Там по-другому оценивают человека. Откуда он приехал, неважно, где он там. А вот как он умеет вот это? Вот это важно. Или если люди поют в хоре или играют в одной команде. Тут важно, как ты поешь в хоре, а не откуда вот мы такую площадку создаем, ну вот такую вот, вот эталонку. Понятно, что мы не охватим всех, у нас не такой ресурс, чтобы охватить всех. Но мы, во-первых, хотим создавать вот этот прецедент, вот, такого вот взаимодействия. Нам кажется, что это важно. Что можно прийти и посмотреть, вот так могут взаимодействовать дети-харьковчане, дети-переселенцы, дети, дети, переселенцы, дети э -э, чьи папы, э -э -э, служат или служили в армии, вот они все здесь общаются. Вот они поехали там, в скаутский лагерь в Пластунский в одну смену или в Ромашку. Я хотела еще два слова сказать про детский именно лагерь в Ромашке. Сейчас же в Ромашке происходит детский лагерь. Там уже идет четвертая смена. Третья. Третья, третья смена. И мы с ним очень плотно взаимодействовали. Мы... Привозим туда свой мастер-классы, туда приезжают наши психологи, занимаются с детьми и групповой какой-то терапией, туда приезжала наша волонтер Таня Катюлинка, которая, в общем-то, еще замдекана автотранспортного института, и она привозила туда им брейнринг по правилам дорожного движения два, два раза на две смены, может на третью тоже и очень интересное ветвари было, а мы еще всем акцентром готовим квест. На каждую смену, за воскресенье, посередине смены, проводим с ними игру. В зависимости от темы лагеря. Первый лагерь у них был на тему. Они были все шпионы, мы проводили такой шпионский квест. Второй они были спортсмены. И мы сделали какой-то, почему-то такая, и у нас родилась какой-то такой спортивно-космический квест, у них там была Олимпиада на э, космической архитерной станции, вращающейся вокруг Плутона, почему-то, не знаю почему, а сейчас у них такая украинская тематика, Буду, будем работать им казахский развар. Вот, и... Спасибо ЮНИСЭФу, что у нас всегда есть, что подарить детям, но пока есть, у есть ЮНИСЭФовские наборы, а да? там есть мячи, скакалки, шахматы и всякие приятные детские штуки, принадлежности для детского творчества, поэтому на призыв у нас пока хватает. А вот насчет школьных наборов, в Запорожье, Мариуполь и так далее повезло, им эти школьные наборы приехали в Харькове пока ничего такого не нет, скажу. в Харькове мы раздали мы раздали в прошлом году а в этом году им тоже надо в школу в январе раздали. ну да, у нас уже спрашивают, приходят спрашивают, и мы посмотрели, что вот из этих же наборов мы можем набрать какое-то количество констоваров которые у нас не уходят на наши занятия и мы сможем набрать у нас есть цветная бумага Клей, карандаши цветные простые, бензиночки, ручки, -то, резиночки, резиночки, резиночки, резиночки, резиночки. То, то, чего там в наборах больше, чем мы можем использовать. Но нам бы хотелось да, такое обращение в пространство, если сколько вдруг есть желающие. А? а сколько хотелось бы? Сколько хотелось бы, а, а все уйдет. Все уйдет? Да. То есть детей много сколько у нас? тысяч школьников. У нас 570 школьников по оценке mm -hmm. управления образованием. Поэтому много не будет. Мы так прикинули, что несколько, ну, пару сотен наборчиков вот таких мы сделать можем, но там будет. Может быть по радочки. а хотелось бы больше, а хотелось бы дневника. хотелось бы э, еще что-нибудь. Если есть желающие помочь детям переселиться, а вот когда платить. Да, сумочку. Вот было бы вообще идеально подумали, что разницу-то, наверное, просить слишком нагло. Но сумочку для сменки, в которую мы все это сложили красиво. Если есть такая возможность, мы будем очень благодарны всем, кто готов помогать. Мы поделимся со старшими Харьков, у них очень большая культура тоже много деток. Они сейчас тоже делают, ну мы похожие вещи делаем, мы делаем тоже подготовку к школе, они делают подготовку к школе, занятия по английскому, по украинскому, у нас есть еще физмарк Еще кто-то делал, еще кто-то делает. Да. потому что ну, мы пытаемся, да, сотрудничать, более или менее, да, там, где у нас ну, интересы сочетаются, да. Ну, вот. И если бы в каждом районе был такой центр, который мог позволить себе бесплатно заниматься вот, такой деятельностью, собирать волонтеры, ну, хотя бы раз в неделю, потому что, почему мы сейчас вот так вот занялись вот вопросом подготовки к школе и подтягиванием по разным лицам? Потому что это тоже одна из проблем, с которой сталкиваются именно семьи переселенцев. Дети выпадали на какой-то кусок изучек практически все. То есть, а... По нашему оценку, и... около 3,5 тысяч выпали на целый год. А вообще считается, что ребенок, который год не занимался, восстановить это очень тяжело. То есть практически невозможно. И поэтому мы пытаемся вот делать такие комфортные условия для того, чтобы дети могли подтянуться по нужным предметам. И в сентябрю мы вообще это дело активизируем, сейчас детей, дети в разъездах, все-таки как-то и волонтеры, и государство немножечко как-то постаралось дать возможность детям по оздоравливаться, поездить сейчас по разным лагерям. Но ближе к сентябрю сейчас дети будут собираться, мы будем активизировать вот эти вот программы. И приглашаем тех, кто нас слышит, приходите. У нас работают хорошие педагоги. Если по предмету, который нужен вам, у нас пока нет педагога, это не проблема. Если записывается там 5-6 деток по какой-то проблеме, мы будем искать для них преподавателя. Так обычно у нас и происходит. Есть, если Есть заявки на что-то, мы ищем того, кто может решить эти вопросы. Извините. Право последнего вопроса. Да. Сколько по вашему оценку сейчас? Реально в Харьковской области, понятно, зарегистрированная это не да, но вот реально сколько временных переселенцев, вот, ну хотя бы по, по вашей оценке. И много очень отчетов. От, куда идет о помощи переселенцев. Как реально все делать? Сотрудничество с нашими властями в этом вопросе. Хотелось бы услышать те, кто реально занимается переселенцем. Я могу сказать о передских переселенцев сколько еще. Она оценивается где 300 на момент пика на с 350-400 тысяч. Мы 500. Э, вот, э, на момент провели исследование, мониторинг свыше тысячи человек, по вопросу, ну, около тысячи человек, мы, э, обзвонили, опросили. По нашим оценкам, 28% из них вернулись, 500. не споддержали. Ну, следует, на них вычислить. То есть третий уехал где-то 1200. Ну так примерно. Вопрос помогает государству? Государство, понимаете, э, государство помогает, но все-все... Э, ну, во-первых, государство оплачивает пособие. Начнем с того, что зависело за переселенцем, но оплачивает пособие. Сказать, что ничего не делать нельзя, потому что... Ну, выплачивается. Это, ну, да. Работают центры занятости, которые там что-то... Они и, очень ну... стараются. Центр занятости очень стараются, Но просто те вакансии, которые к ним поступают, у них нет возможности их перепроверять, как там hr Чары, там, станции Хайкова То, То есть, там, Обзванивать да. каждую вакансию, узнавать реальная ли она. И люди ходят в И когда-то отправляются человека перезванивать... И... Видимо, как он устроился и что у него там за проблемы? Конечно же, Центр занятости этого не делает. А волонтеры делают. В этом разница подхода. <coughs> Конечно же, государство как может саботирует бесплатные медицинские услуги. Но, но это касается не только переселенцев. Это, не только это касается это. всех. Это тоже важная вещь. Я позволю себе влезть с этим делом. Что то, что у нас случилась беда и случились переселенцы, показала те проблемы, которые были до этого. Они были. Просто мы к ним привыкли, мы их не видели. Ими не занимались волонтерские организации и общественные организации. Минимально. Это не было как бы в спектре всеобщего интереса, информационного поля и так далее. Сейчас мы это просто все очень хорошо видим. Как люди оказываются беззащитными перед любой машиной, с которой они сталкиваются, будь то медицина, там какие-то юридические проблемы у людей, у которых нет каких-то связей, средств и так далее, оказывается абсолютно беззащитны перед этим. И, конечно, там по волонтерскому звонку разъеденной медгруппы станции Харьков, какие-то вопросы решаются, в том числе из рецепта выкидывается половина ненужных препаратов, а еще треть заменяется более дешевыми аналогами. А Если бы этого не произошло и не было бы у нас вот этой вот критической ситуации. А эта мама пошла в больницу в Саву-Луганске с этой проблемой, она бы получила тот же самый список и как миленькая по нему не покупала. Вместо 80-ти да Что это происходит? И как бы в каком-то смысле вот сейчас эта ситуация, которая ужасная, и говорит так, конечно, цинично, нельзя и так далее, но это нам дается какой-то шанс, какой-то просвет, который мы можем увидеть до какой степени эти проблемы у нас есть и как-то что-то пробовать с этим делать, пока общество еще не остыло вот от вот этого своего ощущения, что мы все можем сделать руками. Здесь. Вот. Да, спасибо большое. Спасибо вам за это. А еще скажу важную вещь, что у нас есть страница в социальных сетях. Называется НАК Центр там мы вмешиваем свое расписание работы, можно записываться на разные студии, которые у нас происходят, знать о том, что вообще мы делаем. У нас есть сайт, тоже называется Акцентр, еще есть сайт украинских рубежей, в котором, по которому видно, что делают украинские рубежи не только в Харькове. Вот. все это доступно, все это ищет Google, вполне себе нас можно найти, легко и просто. Пожалуйста, обращайтесь, звоните, там есть все наши контакты. С нашими Спасибо. партнерами польским центром международной помощи у нас до конца года будет несколько серьезных проектов. Так что интересуйтесь, что мы делаем, а может быть полезно, если вы знакомый ну, просто... переселенцам, можно тоже об этом рассказать. Тем позволять. Пожалуйста. Спасибо.